всем привет вы на канале как заработать в интернете и в сегодняшнем видео я тебе расскажу как ты сможешь поучаствовать в конкурсе до нового года без вложений не вкладываю ни копейки в таком замечательном проекте aurora token.com чтобы в нем принять участие тебе нужно перейти на данный сайт aurora нажать play to earn либо же marketplace зарегистрироваться в marketplace далее тебе нужно будет скачать приложение либо же с Android, либо же с iPhone, какой у тебя там телефон. После того, как вы скачали приложение, вам нужно пройти регистрацию и в регистрации указать одинаковую электронную почту, что в Marketplace, что в самом приложении. Более подробно, вот у меня есть сайт, все здесь расписано. Код пригласителя вот этот вот вводите. Адрес токена, если кому нужно. Кто хочет сюда инвестировать, можете посмотреть вот это вот видео. Здесь я показал, как купить генератор, как инвестировать в данном проекте. В данном проекте можно работать без вложений. Еженедельно здесь проходят конкурсы. И также можно работать с вложениями. Если тебе это все интересно, подпишись на мой YouTube канал, также подпишись в Telegram. Я буду часто публиковать разные новости по данному проекту. И чтобы принять участие в конкурсе, тебе нужно опуститься в подвал сайта. Здесь ты найдешь телеграм-канал, телеграм-чат. Ты перейдешь, подпишешься. И вот здесь очередной конкурс. Мы все можем выиграть 110-й NFT-генератор. До 31 декабря тебе нужно сделать вот три условия. Подписаться на официальную группу ВКонтакте. Поставить лайк на эту запись. Сделать репост этой записи. Я думаю, здесь несложно сложно будет все это выполнить. Победитель будет выбран случайным образом 31 декабря через 5 дней. Также ты можешь поучаствовать еще в акциях. Вот срок акции с 24.12 по 31.12 успей выиграть генератор. Акция 3 плюс 1. Также можешь почитать и ознакомиться с условиями на данный момент 110 генератор он стоит 68 долларов почти 69 и шанс есть выиграть абсолютно у каждого без вложений только вам нужно предварительно пройти регистрацию в маркетплейсе и в самом приложении само приложение загружено в google play там нету ни вирусов ничего данный проект он долгосрочный перспективный если ты хочешь заработать без вложений, рекомендую тебе в нем зарегистрироваться, потому что после Нового года опять будут конкурсы еженедельно, каждый понедельник. Вот до Нового года были конкурсы, каждый понедельник ты заходишь здесь в созвон, каждый понедельник и на созвоне разыгрывают генераторы. И вот вчера был созвон и как раз новичок выиграл 110 генератор. Он только зарегистрировался в данном проекте и выиграл без вложений, просто за регистрацию. Выиграл 110 генератор и теперь он в игре и будет получать на пассиве 20 АВ. Давайте посмотрим. На данный момент это 12 долларов с приложения, ничего не делаешь. но Это того, что курс сейчас... Очень маленький. Ну как маленький. 0,61-0,62. А курс со временем в таком проекте, как Аврора, он может вырасти до доллара, до двух, до трех и более. На этом у меня все. Всех поздравляю с наступающим Новым Годом. Всем желаю больших заработков в интернете. Также и в жизни желаю больших заработков. И всем пока.